Не покиньте меня в мой последний час. Но жуки-червяки испугались. По углам, по щелям разбежались. Тараканы под диван, А козявочки под лавочку, А букашки под кровать Не желают воевать. И никто даже с места не сдвинется. Пропадай, погибай, именинца. А кузнечик? А кузнечик.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 А жуки рогатые, мужики богатые, шапочками машут, с бабочками пляжут. Тарара, тара-ра, заплясала машкара, веселится народ, муха замуж идет, за лихого удалого молодого комара. Муравей, муравей не желает лаптей. С муравьихой попрыгивает И букашечком подмигивает Вы букашечки, вы милашечки Тара-тара-тара-тара-кашечки Сапоги скрипят, каблуки стучат Будет-будет Машкара веселиться до утра Нынче муха-цикатуха мининица. Вот и вся сказка, ребята Читайте побольше книжек Всем пока!